Для отечественных поставщиков наличие электронного каталога повысит прозрачность системы оценки конкурсных заявок при закупках с небольшой стоимостью, сократит время проведения госзакупок с небольшой стоимостью и при формировании конкурсных заявок, отметили в Минфине. Грузовик чуть не сбил передвижную камеру фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщил очевидец, который попросил МВД принять меры к водителю грузовика, который, по его мнению, специально чуть не сбил передвижную камеру видеофиксации, установленную на трассе Бишкек-Нарын-Торугард. В Бишкеке в спортивном комплексе «Динамо» прошел международный турнир по стрельбе, посвященный памяти сотрудников спецподразделений «Альфа» органов национальной безопасности Кыргызстана, погибших при исполнении служебного долга. Состязания прошли при поддержке ГКМБ и МВД. В спортивных соревнованиях принимали участие шесть команд ветеранов спецподразделений антитеррора из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также ветераны 9 службы ГКМБ и спецназа МВД Кыргызстана. Всего было около 30 участников. Участников. В соревнованиях по стрельбе спортсмены состязались в двух упражнениях. классической стрельбе из пистолета Макарова на дистанции в 25 метров. Вторая по скоростной стрельбе по двум мишеням с переносом огня. В первом упражнении первое место занял Марат Кулмамбетов из команды спецподразделений Арстан Казахстана. Второе место занял Мелис Белеков МВД Кыргызстана. Третье место досталось Авазу Нурматову из команды Альфа нашей страны. Во втором упражнении первое место завоевал Представитель из команды спецподразделения Арстан Казахстана Елубай Джуманов. Второе место Андрей Таргашов из Беларуси. На третьем месте Дыкамбек Оразалев из Кыргызстана. Обмен опытом в культурно-гуманитарной сфере в этом направлении в столице прошел Кыргызско-Китайский форум в рамках предстоящего саммита ШОС. В ходе мероприятия были обсуждены вопросы сотрудничества в культурной, экономической сферах и инвестиций в отечественный туризм. С кыргызской стороны были озвучены конкретные планы по привлечению инвестиций в этот сектор. Так, например, в рамках правительственной программы были определены направления по улучшению инфраструктурных объектов в сфере гостиничного дела и не только. Также в рамках форума была организована тематическая выставка «Культурный тур. Шелковый путь» или конкретные турпродукты это вот скажем по направлению Сыкуля, по направлению экотуризма по направлению зимнего вида туризма и там конечно нам нужно улучшать инфраструктуру и в вопросах инфраструктуры там стоит также дополнительные привлечение инвестиций в сферу там гостиничного дела в сферу там например по зимнему туризму построить скажем дополнительные канатные дороги там или освоить какие-то новые новые трассы, да, катание на лыжах или сноубордах. И, в принципе, этот потенциал у нас есть, и мы хотели бы да, привлекать наших друзей из Китая тоже. Вопросы модернизации высшего образования в Кыргызстане и Таджикистане с учетом интересов отраслей, производящих и перерабатывающих пищевые продукты обсудили накануне на конференции. Участники подвели итоги проделанной работы в рамках исполняемого проекта, определили необходимые мероприятия и условия для повышения качества и соответствия высшего образования нуждам рынка труда, обсудили барьеры и предпосылки для повышения компетенции преподавательского состава и привлечения квалифицированных специалистов, к академической и научной работе в вузах. Особое внимание уделено обсуждению возможностей и необходимых шагов для налаживания долгосрочного и устойчивого партнерства между соответствующими госорганами, вузами и предприятиями для подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающих запросам отрасли. Проект длится уже два с половиной года, завершится в октябре этого года. И в рамках его было, было развито содержание высшего образования по тематике производства переработки пищевой продукции, продукции по стандартам Global GAP и HACCP и внедрено в четырех университетов Центральной Азии, двух в Киргизстане и двух в Таджикистане. Во время всего процесса мы очень тесно сотрудничали с Асоцией с предпринимателями, мнения и предложения которых были выявлены и учтены.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 Этому пациенту сегодня ни чуточку не страшно, так как прооперировать его в рамках научно-практической конференции приехали именитые кардиохирурги за рубежа. Операция на его сердце была проведена последним инновационным методом – без наложения шва. Постреабилитационный период после такой операции проходит очень легко. Сегодня мы проделали операцию пациенту, у которого были повреждены сердечные клапаны. Процесс прошел удачно. Большей жизни пациента ничего не угрожает. Выздоровление прооперировано пройдет весьма быстро. На международную научно-практическую конференцию, где проходят мастер-классы и практические операции, приехали хирурги из 11 стран, включая Корею, Россию, Германию и Турцию. У нас, очень хорошие здесь есть друзья. У нас наша коллега, это кардиохирург из Перми, Киргиз. и мы с ним уже давно сотрудничаем в практической части, в хирургической, в научной, уже много лет. У нас в Германии, в России, и вот сейчас наконец-то получилось приехать к вам в Бишкек. Мы очень рады приему, и мы уже были в городе Нарын. Там был у нас конгресс большой. Сегодня вот у нас была показательная операция. Также будут еще доклады завтра, послезавтра. Уникальные хирургические операции на сердце, которые еще несколько лет тому назад в Кыргызстане были редкостью, сегодня стали обычной практикой для наших врачей. Такого рода мастер-классы как раз таки организованы для продолжения развития обмена опытом и приобретения новых практических знаний в области кардиохирургии для наших кыргызстанских врачей. Вот эти высокотехнологичные или так сказать новые операции, которые в мире давно уже применяются, в принципе можно выполнять и у нас в республике. В рамках конференции планируется подписание договора с Ольдом Университетом Германии. И в рамках этого договора наши специалисты получат возможность прохождения бесплатных стажировок, специализаций. Также специалисты этого университета получат возможность приезжать и внедрять передовые мировые какие-то достижения у нас в республике. Несмотря на то, что условия в научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов оставляют желать лучшего, профессиональные навыки хирургов, работающих здесь, не уступают навыкам зарубежных врачей. Как было отмечено, во время проведения мастер-классов хирурги Кыргызстана без проблем могут проделать те сложные операции, которые проводятся за рубежом. Вопрос только в техническом оснащении. На сегодняшний день мы провели уже порядка шести операций. Зарубежные врачи делятся с нами своим опытом. Практики и знаний наших врачей хватает для проведения сложных операций. Отметим, в рамках мастер-классов планируется провести порядка 25 операций для взрослых и детей, в том числе для новорожденных с пороком сердца. Операции будут проводиться с применением инноваций. Айтол Кунсулпуева Тура норбеков ЛТР, Бишкек. Третий съезд врачей общей практики и семейных врачей Кыргызстана проходит в эти дни в столице. Организаторы рассчитывают, что это будет важнейшим событием не только для системы здравоохранения, но в целом для общества. Цель съезда – обсуждение приоритетных задач первичного здравоохранения, объединение усилий госорганов, медицинских организаций и вузов для укрепления первичной медико-санитарной помощи и ее ключевого специалиста – семейного. Еще в 1978 году первичное здравоохранение было признано наиболее экономически эффективным решением обеспечения населения основными медицинскими услугами. На пленарном заседании съезда будут прочитаны несколько докладов кыргызскими и зарубежными учеными-специалистами. В рамках съезда также пройдут лекции для врачей общей практики и семейных врачей, мастер-классы, круглые столы и симпозиумы по различным проблемам современной медицины и не только. Мы сегодняшний день в первую очередь должны поднять престиж семейной медицины. В этих целях в прошлом году, с 1 октября, правительство выделило 157 миллионов дополнительно для поднятия заработной платы по новым индикаторам семейным врачам. И в этом году запланировано значит, 630 миллионов сомов. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся ровно в 15.00. До встречи.